Продолжаем с вами разбор нашего централизованного тестирования 2007 года. У нас B-часть. Поехали. B1. Укажите сумму малярных масс азотсодержащих веществ Д и E соответственно. Значит, давайте начнем с, вами с первой реакции. Значит, у нас с вами нитрит магния. Магний 3N2 реагирует с водой. Нам тут воду прям написали HOH, что в результате получается. То есть у нас гидролиз нитридов. У нас образуется магний УH2 OH и NH3. В принципе, здесь уравнивать, а хотя, ну, на данном этапе не нужно, можете на это не тратить время. У нас есть вещество А и есть вещество Б. И здесь нам нужно разобраться, что с чем будет реагировать. Значит, очевидно, что у нас магний h 2 веществом Б не будет, потому что магний h 2 у нас со спиртами не реагирует. То есть вещество А – это магний дважды, вещество Б – это аммиа. Но начнем с вами с вещества А. Магний h 2 у нас реагирует с азотной кислотой. У нас обменная реакция, магний меняется местами, обменивается с протонами водорода, при этом образуется магний NO3 дважды и вода. Далее наш магний, это у нас вещество В, получается магний NO3 дважды будет разлагаться, значит у нас нитрат магния разлагается до оксида NO2 и кислорода. У нас спрашивается сумма малярных масс азотсодержащих веществ. То есть именно но 2 у нас является веществом D, его малярную массу мы будем определять. Работаем дальше с веществом В. Аммиак у нас реагирует одним молем с нашим спиртом при нагревании и в присутствии тугоплавкого оксида. В результате этого у нас образуется амин CH3, NH2 и побочный продукт ⁇ вода. Ну, естественно, веществом Г у нас является амин, потому что азотсодержащие вещества нам необходимы для определения малярной массы. Дальше наш амин будет реагировать с уксусной кислотой. И самое главное, на что вам нужно обращать внимание, это температура. Есть она, то есть при нагревании или при 20 градусов будет происходить наша реакция. Если нагревания нет, то образуются соли. Если же есть нагревание, будут образовываться амиды. То есть у нас здесь NH. CH3 и побочный продукт вода вот это вещество это вещество Е давайте теперь считать малярные массы so NO2 16 умножить на 2 и плюс 14 это 46 дальше считаем наше органическое вещество 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 плюс 14 плюс 1 и плюс 12 и плюс 3 у меня получилось 73 Сумма 73 плюс 46 у нас получается 119. Вот это будет нашим правильным ответом. Идемте с вами дальше. Рассмотрим В2. Укажите сумму малярных масс, грамм на моль ароматических веществ Д и Е. E. При этом нас сказано, что вещества A и В являются гомологами бензола. 4 гиптан Гиптан это у нас 7 атомов углерода. Вот я их рисую. Параллельно нумерую. 5 6 и 7 это муглерода. При этом от 4 у нас будет отходить этильный радикал. Что у нас дальше сказано? У нас будет происходить дегидроциклизация. Раз у нас гомологи бензола, значит, соответственно, у нас будет что получаться? У нас будет получаться непосредственно наше бензольное кольцо где-то будет располагаться C2H5 группа да и у нас соответственно вот здесь например CH3 метильный радикал то есть вот таким вот образом хотя не совсем значит у нас будет здесь не с краю вот сейчас мы с вами посмотрим значит если у нас будет происходить замыкание цикла то у нас мы ну, считаем этот первый Второй, у третьего углеродного атома будет находиться метильный радикал. И если у нас замыкается вот таким вот образом, аналогично у третьего. Да? То есть у нас по факту одно и то же вещество А и Б. Значит, что будет происходить? В первом случае у нас происходит калий-марганзу-4 в кислых условиях. При этом у нас будет образовываться что? Из наших алкильных радикалов будет преобразовано непосредственно все это в карбоновые кислоты. да, То есть вы карбоксильные группы. Раз у нас избыток, значит все полностью. Дальше мы добавляем 2 моль калио Значит у нас вот эти вот группочки будут преобразованы в соли. То есть вот это вещество В, ну я сразу навешу вещество D. Так, и здесь у нас СОО калий, и здесь у нас СОО калий. Значит это вещество наше Д. Теперь следующее. Берем то же самое, С2H5, да, 5 ch 3 и что происходит? 1, 2, 3, 4, а, все, значит, у нас вещество будет немножечко другое. Все, смотрите, у нас еще и вот так вот цикл может замкнуться. Тоже будет 6 атомов углерода, и при этом у нас здесь что будет происходить? С3H7. Вот. Дальше у нас катализаторы, мы будем забирать условно наши э, непосредственно что? водороды при нагревании, значит у нас здесь где-то будет образовываться кратная связь, да? то есть С3, я напишу так, H5, это у нас вещество Г, а затем у нас будет плюс бром-2, да, и С-хлор-4 говорит катализатор о том, что у нас присоединение по кратным связям. То есть у нас здесь будет С3H5 бром-2. Вот это наше вещество Е. Давайте теперь считать эти большие малярные массы. Я немножечко сверну вещества. То есть у меня будет С6H4, СОО калий дважды, здесь у меня С6H5, с3, H5, бром 2. Значит, давайте считать по порядку. 12 умножить на 6 плюс 4 плюс 12 умножить на 2 плюс 16 умножить на 4 и плюс 39 умножить на 2. Вот это вот все у меня получилось 242. Теперь считаем вторую молекулу. 12 умножить на 6 плюс 5 плюс 12 умножить на 3 плюс 5 и плюс 80 умножить на 2. 278, считаем сумму, 278 плюс 242, получается у нас ровненько 520. Это будет нашим ответом. Далее, B3, используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, протекающей по схеме. Вот мое самое любимое, значит, первое, что я делаю, это переписываю для удобства, чтобы мне проще было расставлять степень окисления и затем... Коэффициенты, значит, аргентум 2, э, силен плюс натрий, НО3 плюс H2SO4, э, получается аргентум СО4, силен О2, НО2, что-то я читаю, но не переписываю, силен О2, НО2, и все равно мне не влезло, ну ладно, натрий, два, СО4 и вода. Давайте сразу же будем разбираться, кто у нас меняет степень кисления. Серебра на плюс 1, значит, соответственно, у селена минус 2. Здесь у нас у селена плюс 4. Дальше мы с вами что наблюдаем? Азот у нас был плюс 5, стал азот плюс 4. Все остальное у нас не меняет свою степень кисления. Значит, давайте записывать. Селен был минус 2, стал селен плюс 4. Он у нас отдал 6 электронов. Почему 6 электронов? От минус 2 до нуля это 2 электрона условно. И от нуля до плюс 4 это еще 4 электрона. То есть учитывайте вот эти вот еще знаки. Далее азот был плюс 5 и стал азот плюс 4. То есть он у нас принял всего лишь один электрон. Переписываю количество электронов справа. Ищу наименьшее общее кратное это 6. 6 делю на 6, получаю 1. 6 делю на 1, получаем 6. Теперь выставляем коэффициенты. Давайте я красненьким цветом буду писать. значит Перед селеном в левой и правой частях уравнения я записываю единицы. Единицы я все равно оставлю, потому что, чтобы увидеть, что вот эту молекулу я уже уравняла. Дальше перед азотами и в левой и в правых частях я ставлю шестерки. Они у нас в одной молекуле, поэтому можно смело ставить. Дальше уравниваем металлы. Серебра 2. 2 у нас до, соответственно, 2 после. Я единичку тоже ставлю, чтобы уравнять натрия у меня 6 до. Значит, мне нужно домножить на 3 молекулы натрия 2С4, чтобы получить тоже 6 атомов натрия. Считаем С4 группы. 3 в натрие 2 СО3 в трех молекулах и еще одна в одной молекуле аргентом 2s4. Того у меня 4. Значит, перед серной кислотой я ставлю четверку. 4 домножаю на 2, получается 8 протонов водорода. Значит, мне перед водой аналогично нужно поставить четверку. Проверяем все по кислороду. 6 умножить на 3, и плюс 4 умножить на 4. Получается у меня в левой части 34 атома кислорода. Далее 4 плюс 2 плюс 6 на 2 плюс 3 на 4 и плюс 4 тоже 34 то есть я верно уже уравняла теперь что у нас спрашивается укажите сумму коэффициента перед формулой силен формулами силен 4 оксида вот у нас силен о2 и воды и обратите внимание, обязательно, когда вы проставляете вот эти вот единички, вот процентов не забудете о том, что здесь коэффициент 1, что там ничего, не ничего стоит, а здесь стоит единица. 1 плюс 4, это сумма у нас получается 5, и 5 будет правильным ответом. Далее, задачки. Про две химические реакции известно следующее. При температуре 70 градусов скорость первой реакции, я обозначу как скорость 1, равна тысячных моль делить на дециметр кубический умножить на секунду. значит Я так помечу, что эта температура у меня, даже я т вот так обозначу, что времени не путать, 70 градусов Цельсия. А скорость второй реакции 0,04 моль на дециметр кубический на секунду. Ну, логично, что при той же самой температуре. Температурный коэффициент первой реакции, это у нас гамма обозначается, равен 2, а второй равен трем. Укажите значение температуры, при которой скорость обеих реакций будет одинаковой. Значит, здесь мы будем пользоваться с вами правилом Вангофа. В2 делить на В1, ну не совсем 2, я вот так вот штрих поставлю, да, то есть только -то конечный делить на начальный или дельта В. Это у нас температурный коэффициент гамма Т2 минус Т1 или дельта Т делить на 10. Смотрите, в чем у нас разница? У нас разница в дельта t, у нас разница в скоростях. Значит, что нам нужно с вами сделать? Чтобы вот это вот значение, второе, у нас было одинаково. Ну, давайте попробуем это все записать. Значит, у нас будет вот это какая-то неизвестная скорость, я приму за x. x делить, ну, я для первого случая запишу, на 0,09 равно, гамма для него равна 2. Теперь Т2 минус Т1 делить на 10. То есть это какая-то дельта Т. Как я это могу записать? Значит, опять же, мне нужно узнать температуру. Температура у меня, ну, давайте обозначим... 70 минус у делить на 10. Ну, или 7 минус у, пусть у меня это будет. Ну, ладно, пусть будет так. Что для второй реакции? Это та же скорость х делить только уже на 0,04 равно 3. И вот это выражение у меня остается точно такое же. 70 минус у, 10 делить на 10. Что мне нужно с вами сделать? Мне нужно как-то отсюда, например, выразить одну или вторую величину. Даже можно, наверное, x выразить. Что такое x в первом случае? x в первом случае это 0,09 умножить на 2. Даже давайте мы вот эту всю величину обозначим за z. То есть все это у меня в степени z. Дальше, x во втором случае, это у меня 0,04 умножить на 3 в степени z, да, потому что z у меня тоже будет совпадать. Я эти два значения приравняю. Что у меня получится? 0,09 умножить на 2 в степени z равно 0,04 умножить на 3 в степени z. Осталось мне что сделать? Только это все найти. Давайте, например, разделим все это, ну, давайте скажем на 0, 0, 4. Что у нас получается? 0, 0, 9 или на 0, 0, 4. У меня будет 2, 25 умножить на 2 в степени z равно 3 в степени z. Вообще, чтобы избавиться от степелей, нам нужно э, здесь использовать логарифмы. Но, понятное дело, у вас нет калькуляторов на централизованном тестировании. И, в принципе, можно использовать метод подбора, потому что степени будут достаточно небольшие. Начнем с самого начала. Если у нас будет z равное 2... Что у нас тогда получится? 2,25 умножить на 2 в степени 2 должно получиться 3 во второй степени. Значит, считаем 2 во второй степени 4 умножить на 2,25. У нас получается 9. 3 во второй степени, это есть 9. То есть z у нас равно 2. Что такое z? Это 70. Минус у делить на 10 должно получаться 2. То есть мы понимаем, что у нас разница здесь в два значения. Значит, чему у нас будет равна тогда, непосредственно даже не совсем верно записала. У нас здесь повышение температуры будет происходить. То есть, у нас при этом правильнее записать y минус 70, тогда мы понимаем следующее, что y минус 70 равно. 10 умножить на 2 – это 20. Тогда у получается 90. То есть вот это будет нашим правильным ответом. Идемте с вами дальше. B5. В водном растворе массой 294 с массовой долей серной кислоты – я запишу так, H2SO4, это водный раствор, укажу, что там растворителем является вода. 294 грамм – это масса раствора, 5% – массовая доля. Значит, здесь у нас происходит растворение СО3. Сразу же запишем следующее, что у нас именно вода вступает в реакцию с СО3. Ну, логично следующее, что у нас здесь будет образовываться H2SO4 и в недостатке будет so 3 потому что у нас 5% раствор серной кислоты. Воды изначально, то есть это очень-очень-очень много воды, ее смотрите, добавляет. На полную нейтрализацию полученного раствора затратили раствор щелочи массой 1422 грамма. То есть у нас H2S4 совместный. Тот, который был изначально в растворе, тот, который получили, у нас реагирует с калиош. И значит, у нас здесь масса раствора это не масса вещества, а видите, масса раствора. При этом у нас образуется калий 2s4 и, соответственно, серная, ой, и вода. Я тут же уравниваю. В растворе после нейтрализации массовая доля калия 2SO4 стала 4,5%. Укажите массу растворенного SO3. Опять же, там, где у вас задача на растворы. Берите то, что вам нужно найти за х. То есть пусть у меня масса моего неизвестного SO3 будет х грамм. Теперь что мне нужно будет сделать? А Мне нужно будет найти химическое количество. Химическое количество это х делить на 80. Такое же химическое количество будет образовавшейся серной кислоты. Я же могу найти массу вещества серной кислоты, которая получилась в результате реакции. Я так немножечко сокращу. Это х делить на 80 умножить на 98, на малярную массу. То есть по факту 98... Мы делим на 80 у меня получается 1,225 х грамм далее что мы с вами делаем мы находим массу вещества h2 су4 из раствора 294 я умножаю на 5 сотых это моя массовая доля и получаю при этом 14,7 грамм что мне еще нужно знать? А я здесь в последней самой реакции буду ориентироваться на калий 2 4 по серной кислоте. Значит, мне нужно найти химическое количество серной кислоты, которая была изначально в нашем растворе. То есть 14,7 я делю на 98. Да, я вот напишу это раствор до да, 0,15 моль теперь что у меня получается сколько у меня образовалось в химическом количестве моего калий-2СО4 это Х делить на 80, это химическое количество H2SO4, да, которое образовалось в результате реакции, и то, которое у меня было, 0,15. Значит, я могу найти массу калия 2SO4. Х делить на 80 плюс 0,15, и это все на малярную массу. 96 плюс 39 умножить на 2, 174. Тут же я это выражение у нас преобразую. 2,175х плюс 0,15 умножить на 174. Это 26,1. И это все у нас грамма А теперь работаем с массовой долей. Что такое массовая доля калий-2СО4? Это масса образовавшегося калий-2СО4 и вещества делить. Смотрите, что мы с вами добавляем в наш раствор. Значит, Мы берем изначальную массу раствора нашего h 2 s 4 которое было изначально. Потом мы туда добавили с утренутым растворением и потом мы туда добавили массу раствора каливаши. У нас ничего больше не выпало в осадок, у нас не утечился газ никакой, поэтому мы ничего больше не отнимаем. А теперь мы с вами добавляем в эту формулу все то, что мы с вами знаем. Значит, массовая доля. 0,045. Масса калий-2SO4 мы с вами только что нашли. 2 175Х плюс 26,1. Теперь масса раствора серной кислоты, которая была изначально. 294 грамма. Плюс масса со 3 мы приняли за Х. И масса раствора калий OH, 1422. Находим отсюда Х. 2,175Х плюс 26,1 равно. Значит, я сразу же сложу 294 4 плюс 1422 и домножено 0045 получается у нас 77,22 плюс 0045 х значит с х влево без х -а вправо у нас получается следующее 2 целых 13 x равно 51,12. Теперь 51,12 делю на 2 13. У нас получается 24. Ровно без никаких округлений. Это что? Это будет мой ответ. То есть очень удобно в задачах на растворы. Я уже буду это 1500 раз повторять. Брать то, что вам нужно найти за x. Можно даже не химическое количество, а прям массу. В6. Да. При взаимодействии гексаметилен-диамина и адипиновой кислоты образуется высокомолекулярное соединение, в котором число остатков обоих мономеров одинаково. Ну что, сразу же начнем писать уравнение реакции. Что такое гексаметилендиамин? диамин Значит, гекса это у меня С6, да, и получает, ну, вообще можно немножко вот так вот свернуть С2 6 раз и по обои стороны от наших, скажем так, углеводородных частей молекулы будут располагаться аминогруппы. Вот это у меня а, непосредственно будет диамин Даже я вот эту группочку распишу, вы чуть позже поймете. И адипиновая кислота. Адипиновая кислота – это у нас дикарбоновая кислота, которая относится к С6 кислотам. То есть здесь у нас будет сн 2 Четырежда и точно такая же карбоксильная группа с другой стороны. Значит, что будет происходить, когда образуется высокомолекулярное соединение? Здесь будет происходить реакция поликонденсации. То есть у нас будет выходить низкомолекулярное вещество, как раз таки вода. То есть будет следующий, если я напишу димер, значит NH2CH2, шесть раз, C, ой, чуть ошиблась, NHCO, CH2, раз COOH. То есть вот это у меня будет димер. Если я взяла непосредственно одну молекулу, нашего гексаметилендиамина и одну молекулу адипиновой кислоты. Что будет происходить дальше, как будет наращиваться цепь? Опять же, гидрокса группы карбоксильной, группы нашей адипиновой кислоты, будет реагировать непосредственно с аминогруппой, непосредственно следующей молекулы гексаметилендиамина и так далее. Как мне записать в общем виде такое вещество? Значит, у меня адипиновая, не адипиновая, а гексаметилендиамин, значит, nh 2 CH2 раз, NH2. Раз у меня сказано, что какое-то неизвестное количество номерных звеньев, но они у меня равны. Я немножко вот так вот сокращу. Значит, я могу записать N, даже давайте не N, а возьмем M, для того, чтобы находить потом химические количества. У меня получается какое-то высокомолекулярное соединение. Я напишу VMS, где количество этих мономерных звеньев будет M. И какое же количество воды у меня будет образовываться? Во-первых, у меня образуются две непосредственно 2М. Почему? Потому что у меня здесь две непосредственно аминогруппы группы в гексаметилендиамине. То есть с одной стороны может образовываться вот такая пептидная, скажем так, цепь, связь. И с другой стороны аналогично будет в адипиновой кислоте по ее карбоксильным группам. Но при этом, если у меня такой полимер, у меня концевые, в любом случае, где-то же будет край. Значит, у меня одна молекула воды вот от этих концевых частей молекул, от концевых групп уходить не будет. Поэтому 2М минус 1. Одна молекула воды у нас остается не незатраченной. То есть вот это у меня основная часть. Теперь, как мне можно найти вот это М? Как мне его сравнить? Значит, мне нужно найти химическое количество. Я сокращу так. Гексаметилен, диамина. Это его масса. 6,96 грамм делю на малярную массу. Если у меня не изменяет, молярная масса 16 грамм на моль. Значит, но я же не знаю, какое количество у меня m, потому, потому, поэтому я делю на 16m. Хотя можно, в принципе, сделать так. 6,96 делю на 116. У меня получается 0,06. С этим пока что разберемся. Моль. Дальше я нахожу химическое количество воды. 2,115 грамма я делю на 18 грамм на моль. И здесь я обращаю ваше внимание, в данный момент централизованном тестировании мы оставляем 3 знака после запятой. Я решила эту задачу по правилам сегодняшнего централизованного тестирования и она мне не сходилась с ответом. Но потом я поняла следующее, что здесь они оставляют 4 знака после запятой, и я вам покажу вот два варианта. Как э, прийти к тому ответу, который записан вот в этом 2007 году, и как по сегодняшним правилам, насколько будет отличаться ответ. При этом, что у нас с вами сказано, у нас есть определенное соотношение э, молекулы, э, молекул М молекул гексаметилендиамина 2n-2m-1 молекул воды. Мы с вами также, как и в школе, по пропорции, будем следующее, скажем так, составлять соотношение 0,06 делить на m у нас будет равно 0,1175 делить на 2n минус 1. Теперь мы с вами перемножаем по диагонали, что у нас получается 0,06 Множить на 2 М минус 0,06 равно 0,175 М. Ну, давайте найдем, чему у нас будет равно М. 0,06 умножить на 2 минус 0,0175. Это у нас получается 0,0025 М равно 0. 0,6. М отсюда 0,06. Я делю на 2,5, на 10 минус 3. У меня получается 24. Вот это и есть правильный ответ. Но если вы будете округлять по правилам сегодняшнего CT, то есть я так напишу, CT 2022, как бы вы решали бы, да, у вас было бы здесь вот не 0,1175, а 0,118. Что тогда получится? 0,06 делить на М равно 0,118 делить на 2М. Минус 1. Давайте все это решим. То есть у нас получается 0,12 m минус 0,06 равно 0,118 m. Ну и что у нас получится? 0,118. Мин, так, 0,12 минус 0,118 это 2 на 10 минус 3 и 0,06 делить на это значение, у нас получается ровно 30. То есть m у нас здесь получалось бы 30. Видите, насколько отличается на 6 штук, но э, я вам показала два варианта, сам механизм. Сейчас все задачи округляются у третьего знака после запятой. То есть уже вот таких вот вариантов не будет. Но ранее получается, что округляли больше, больше значений оставляли, поэтому ответы могут не совпадать. Далее, последняя наша задача, Б7, при сжигании в кислороде смеси пропена, бутина и паров 2 хлорбутодиена 1:3 с последующим охлаждением продуктов полного сгорания до температуры 20 градусов образовала жидкость объемом 32,82 с плотностью 1,1 грамм на сантиметр кубический при взаимодействии которой с натрием, натрий гидроксидом выделился газ объемом 4,48. Но я обычно люблю все по порядочку решать. Давайте начнем с вами самого первого при сжигании в кислороде смеси пропен пропен это у нас c3 раз у нас есть суффикс суффиксиент значит здесь есть непосредственно кратная связь одна двойная общая формула всех алкенов cn h2n значит у меня h равно 6 плюс кислород получается мне со 2 и h2 тут же я расставляю наши коэффициенты там нажаю здесь на 2 6 6 6 на 2 12, еще плюс 6 18, сюда я ставлю девятку. Дальше бутин C4. И раз у меня суффикс инс, значит здесь есть одна тройная связь. Формула CNH2N минус 2. 4 умножить на 2 это 8, минус 2 это 6. Плюс кислород, получается у меня тоже CO2 и h 2 Я расставляю коэффициенты. Ну, давайте опять же домножим на 2, 8, здесь у нас 6. Что дальше получается? 8 на 2 это 16, еще плюс 6 это у нас 22, 22 делю на 2 и здесь у меня коэффициент будет 11 я немножечко пододвину и теперь 2 хлор бутадиена я вам запишу формулу мы потом свернем значит 2 хлор бутадиен бута э, это у нас 4 от второго атома углерода отходит хлоры при этом у нас есть еще две двойные связи у первого и третьего углеродных атомов только потом я насыщаю это все атомами ведрода что у меня получается с 4 h5 хлор Значит, вот это у нас C4H5 хлор реагирует также с кислородом. Образуется CO2, H2O и еще H хлор. Давайте теперь расставлять наши коэффициенты. Значит, сюда двоечку, 4 на 2, 8, плюс 2, 10. Значит, сюда ставим пятерку. Значит, вот это у меня была смесь. При этом образовалась жидкость объемом 32,82 82 см кубических. Что за жидкость? Вот она у меня жидкость. У меня образовалась хлороводородная кислота, которая дальше у меня реагируется с гидрокарбонатом натрия избытком, натрий HCO3. Значит, мы говорим о том, что у нас наш хлор полностью прореагировал раз избыток гидрокарбоната. Что образуется? Натрий хлор CO2. И H2O. И при этом у нас сказано, что 448 я напишу литра, это у меня выделившийся газ CO2. Укажите массу пропена в смеси, если измеренный, если измеренный при нормальных условиях объем вступившего в реакцию кислорода, вот я его вот так вот обозначу, 65 408, дециметров кубических. Ну, давайте разбираться. Пойдем от самого конца. Химическое количество СО2. 4,48 делить на 22,4 на малярный объем. У нас с вами получается 0,2 моль. Значит, мы с вами понимаем, что 0,2 моль я снизу запишу. СО2 у меня вступило в реакцию. Значит, такое же химическое количество у меня было аж хлор. Вот у меня 0,2 моль. Что мне еще нужно знать? Мне условно, раз у меня три непосредственно наших уравнения, мне нужно одно отсечь, да, то есть, чтобы потом создать систему. И как мне это убрать? Я могу рассчитать какую, какая масса воды, какая кислорода, да, то есть все рассчитать, останется у меня смесь или система из кислорода первых вторых уравнений и воды 1 вторых уравнений. Что мне нужно таким образом сделать? Найти массу раствора H хлор Как это сделать? У меня 32,82 это объем раствора, 1,1 это плотность. Если я перемножу два этих значения, я получу массу Раствора. Она у меня равна 36,102 грамма. Как мне понять, какова масса воды? Я уже вот эту формулу уберу. Масса воды, или давайте начнем. Масса хлор масса вещества. Это 0,2 моль умножить на 36. 0,2 умножить на 36,5 у нас получается 7,3 грамма. Теперь масса воды из третьего уравнения. Я его обозначу как 3. Раз у меня химическое количество вступившего H-хлор 0,2 моль, значит здесь 2 раза больше моль у меня а, образовалась воды. Значит 0,4 умножить на 18 у меня получается 7,2 грамма. Все вместе это 14 с половиной грамм теперь обратите внимание что у меня сказано что получился раствор 36 102 где 14 и 5 это вот это вот вся масса значит масса воды у меня будет из первого второго уравнения это 36 102 минус 14 5 и это равно 21 целых целых шестьсот тысячных грамма можно сразу же найти химическое количество этих вот 1 плюс 2 так напишу 21 602 разделю на 18 получается у меня 1 и 2 мой отлично теперь разбираемся с нашим кислородом нахожу химическое количество суммарного кислорода 65 408 делю на 22 и 4 получая 2,92 тысячных моль. Но при этом мне нужно найти, а сколько же образовалось, то есть я затратила с кислорода в третьей реакции. 0,2 умножаю на 5, это 1 моль. Значит, химическое количество вот этих кислородов 2,92 минус 1, получается 1,92 моль. А теперь работаем с системой. Очень удобно в системе использовать э, те, э, скажем так, x, y переменные с учетом коэффициентов перед теми веществами, для которых вы переменные эти выставляете. То есть я беру не просто x, а, например, 9x, тогда воды у меня будет 6x. Здесь 11у, значит будет 6у. Да, то есть так достаточно удобно. Что у меня получается? 9х плюс 11у – это химическое количество наших кислородов. 1,92 из первого и второго уравнения. 6х плюс 6у равно 1,2. Я тут же могу разделить на 6. У меня получится х плюс у равно 0,2. И смотрите, что я делаю. Мне нужно найти массу чего? Массу пропен. Значит, я буду оставлять х и выражать у. Что такое у? Это 0,2 минус х. Я вот это у беру и подставляю в первое уравнение. Что получается? 9х плюс 11 умножить на 0,2 минус х равно 1,92. 9х плюс, ну здесь у нас получается 2,2 2 минус 11х равно 1,92. Значит, 2,2 минус 1,92 это 0,28. Равно 11 минус 9 это 2х. Х отсюда 0,28 разделить на 2. Это у нас 0,14 моль. Теперь обратите внимание, чему будет равно химическое количество пропена. Если здесь 9х, то здесь 2х. Находим массу пропена. С3H6. Это химическое количество 2х, 2 умножить на 0,14 и умножить на малярную массу. 12 умножить на 3 плюс 6 это 42. 42 умножить на 2 и 0,14 это 11,76, но округляем до 12. То есть ответ у нас 12 грамм нашего пропена.